Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик и сегодня у нас с вами очень классный новогодний рецепт. Мы с вами будем готовить бутерброды с красной икрой, но они у нас будут необычные, они будут очень красивые и интересные. Такие бутерброды точно понравятся гостям и точно понравятся кролику. И перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Поехали! Нам с вами понадобится хлеб или батон. У меня вот такой вот тостовый белый хлеб, можно брать и черный. Красная икра, сливочный или творожный сыр, можно, кстати, заменить его на густую сметану, и зелень. У меня микрозелень, но можно взять обычную петрушку. Мы с вами берем хлеб и вырезаем из него треугольники в форме морковки. Смотрите, у меня здесь белый тостовый хлеб, но можно брать абсолютно любой хлеб, который вы любите. Главное, чтобы он не очень крошился и хорошенько резался. Смотрите, у нас получаются вот такие вот пирамидки, башенки, морковки. Пока что это непонятно, что морковки. И остаются обрезки хлеба. Это ничего страшного. Эти обрезки хлеба мы можем отправить, например, на панировочные сухари, на котлеты, на пудинг. Кстати, я после Нового года обязательно сниму рецепт хлебного пудинга. Он очень вкусный. И как раз туда подойдет вот такой вот хлеб. Морковки можно делать любого размера. Я сделала вот такие достаточно крупные. Можно делать помельче. Здесь как вам больше нравится. Дальше. Мы с вами берем сливочный или творожный сыр без добавок, его открываем и намазываем на хлеб. Смотрите, если вы не любите творожный сыр или у вас есть хорошая густая сметана, вообще легко можно использовать вместо сыра ее. Получится тоже очень вкусно. У нас получились вот такие треугольники с сыром. Теперь мы берем красную икру. Я икру покупаю на развес. И намазываем икру на наши треугольники. И уже визуально это будет морковка. Здесь интересный факт про икру. Поэтому... Ой, вкусная. Мы здесь, видите, уже почти всю банку съели. Раньше икра, сейчас на дорогой продукт. А раньше она была очень дешевой. И еще 100 лет назад некоторые народы Камчанских, Курильских, островов Дальнего Востока... Выбрасывали икру вместе с рыбой-требухой, потому что она быстро портилась, и люди не умели ее засаливать. А сейчас это деликатес. Вот эту баночку мы купили за 1600 рублей. У нас получились вот такие красивые морковки. И чего здесь не хватает? Конечно же, ботвы. Поэтому мы с вами берем зелень и аккуратненько ее вот сюда, вот на тарелочку раскладываем. Друзья, мне кажется, это очень красиво, необычно и интересно. Смотрите, какие замечательные бутерброды. Они очень вкусные, потому что здесь привычные простые ингредиенты. Хлеб, творожный сыр и красная икра. Мы часто готовим такие бутерброды на новогодний стол. Наверное, мне кажется, в каждой семье есть такие бутерброды. Но почему бы не поэкспериментировать и не сделать вот такую вот красоту? Обязательно пишите в комментариях, как вам такая идея, будете ли вы делать такие же бутерброды на свой новогодний стол. Ставьте лайки этому рецепту и подписывайтесь на мой канал. Увидимся!